Попробуем разобраться в чувствах. Я просто выписала такие вот целый список фраз, которых я просто буду сейчас зачитывать, а наши э, дорогие слушатели пусть попробуют их примерять на себя. Я, пока мы говорим о отношении там, вы и родители, вот вы уже взрослые, ваши родители испытываете ли вы вину, если не оправдываете их ожиданий? Я буду делать каждый раз паузу, а вы попробуйте прочувствовать. Чувствуете ли вы вину свою, когда злитесь на них, когда говорите им, нет, мама, я не буду этого делать. Чувствуете ли вы вину, когда недостаточно для них делаете, когда не выполняете в силу каких-то обстоятельств, их просят. Ненарочно, но вот не получилось, да, вот просили, я не смог сделать. Бывает ли чувство вины у вас? Чувствуете ли вы страх, если вдруг ваши взрослые родители на вас взрослых кричат? Такое тоже бывает. Чувствуете ли вы страх, когда вам надо что-то им рассказать? Но вы почти наверняка уверены, что это им не понравится почему-то разные ситуации бывают. Испытываете ли вы в это время страх? Испытываете ли вы страх, когда ваши родители вдруг угрожают, что перестанут с вами общаться и не будут вас любить? Вот бывает такое, все, ты больше не моя дочь, у меня больше нет сына, там, ну, бывают такие эмоциональные, нарциссические родители, знаете, мало ли как, да, такие варианты. Чувствуете ли вы печаль, когда они говорят, что своим поведением ты испортила мне жизнь, если бы не ты, если бы ты тогда не сделала так, то я твоя мама или я твой папа, да, не испытывал бы там того-то и того-то. Чувствуете ли вы по этому поводу печаль и грусть? Чувствуете ли вы вину и печаль, Здесь тра-та, внимание, если им не нравится, ваш избранник или ваша избранница. Кого это ты выбрала? Mm -hmm. Что у тебя за муж такой? Ну, да, чувствуете ли вы грусть и печаль от того, что Ну вот что, что делать, да? Либо с мужем расставаться ради мамы, либо как-то скрыть мужа от мамы или что-то еще, да, придумать ничего не получается. Чувствуете ли вы злость, когда они вас критикуют? Когда они вас контролируют? Чувствуете ли вы вот это раздражение? Вы уже взрослые, у которых да, вот сформированный характер и привычки, и своя жизнь злость когда указывают что ты должен думать как ты себя должен вести сынок вот ты сегодня пойдешь туда тебе уже сыночку уже там 40 лет и мама говорит как он должен себя вести и почему он не должен вести себя так или иначе Бывает ли вот это чувство раздражения и злости? И злость когда родители пытаются прожить за вас вашу жизнь когда они говорят так так я сейчас тебя устрою работать вот туда а вот потом вот будешь делать так а женишься ты на маше потому что она очень хорошая девочка а, а потом у тебя будет вот это а дом ты возьмешь вот этот и так дальше да вот бывает для ощущения раздражения, злости когда вы понимаете что за ваш за вас хотят вашу жизнь прожить нарисовать и, и не дают вам вообще э, слово пикнуть Злость, когда вас отвергают родители и говорят, что мне стыдно за тебя, да, за то, что вот у меня такая дочь, такой сын. Так, Даже не вникая в ситуацию, не понимая вас, что с вами на самом деле происходит, да, и почему вы что-то делаете так или иначе. Когда говорят, что вы обязаны и должны, как же так, я же тебя родила я ж тебя вырастила, а теперь я все, хотя маме может быть еще всего лишь там из 60 лет лет, но она э, считает, что все теперь уже полностью должна быть на иждивении, обеспечении и так дальше у детей, и что они должны в день по пять раз ей звонить, спрашивать о ее самочувствии. Вот потом я перечислила не все, но самое такое яркое. Я попрошу вас, наши уважаемые подписчики, те, которые сейчас слушают, если вы хотите в этом чуть лучше в себе разобраться, потом, когда это эфир вы в записи, спокойно посмотрите, на каждой моей фразе, которую я сейчас перечисляла, попробуйте добавлять «потому что». Например, «Чувствуете ли вы злость, когда вас отвергают?» «Да, потому что…» и попробуйте продолжить эту фразу «сами, с собой». После каждой фразы я чувствую злость, или я чувствую обиду, или я чувствую печаль, потому что... И дальше у каждого из вас откроются свои воспоминания, свой ящик Пандоры, из которых вылезут вот те воспоминания, те травмы, те случаи, те истории, из-за которых вы попали вот в эту зависимость, тогда вам легче будет отпустить это и понять, что это было в прошлом то это уже не, имеет, не должно иметь значения сегодня, что вы несете эмоции оттуда, из прошлого, и тогда легче будет это отпустить и почувствовать. Это вот один из способов избавиться от родительской зависимости, если она продолжается, когда вы уже взрослый человек.